Ну, день выдался веселый, интересный, я узнал много нового. Я научился сам принимать решения, обдуманно принимать решения, понимая последствия и... Я, как человек, который знаком с тренингами на слышке, потому что моя мама сама тренер. Я считаю, что этот тренинг был один из лучших в моей жизни. Не знаю, даже что сказать. Мне все очень понравилось. Тренер очень хорошо все объяснил, доходчиво. Было интересно его слушать. И к тому же сами задания были очень интересные и подвели тебя в ну, некое заблуждение даже некоторое, настолько они не были хорошо мне очень понравилось, было очень интересно, я узнал много всего такого познавателя и про цель, и про куда идти дальше. Что ж, мне сегодняшний день понравился, я узнал очень много нового. Отдельное спасибо организаторам и учителям, которые проводили этот тренинг. Я узнал очень много нового, и я надеюсь, что, я не надеюсь, что так и будет, что... Те знания, которые я получил сегодня, они помогут мне в дальнейшем при выборе моей профессии и в достижении моих конкретных целей. Новые способы выбора и какого-то склада и разбора куда, хочу чего, хочу что делать. Ну, мы научились принимать решение. нет, мы подумали, что мы приняли решение, и визуализировали, что произошло после этого. Это может давать какие-то основания, на которых ты будешь или принимать решение, или принимать другое это решение. Мне кажется, в разных же ситуациях это может быть понятным. Такие вещи про выбор. За этот день я узнал э, нового в области планирования своего будущего и расставления приоритетов и целей для своей жизни дальнейшей э, вот это для меня было новое и методы с помощью которых с помощью которых это можно делать как раз -таки, тоже для меня были э, некоторые вновь на мы научились уравнивать все нас учили уравнивать все части чтобы мы могли ну, хорошо учиться и вообще в будущем в жизни быть ну, собой. Мне дали сегодня набор определенных инструментов, которые помогут мне достичь ту или иной цели. будь это новая цель или старая цель. Я думаю, такой тренинг был бы полезен большинству подростков в наше время, и я думаю, такие тренинги будут актуальны еще долгое количество лет. Ну, я не буду говорить, сколько, но я бы посоветовал бы приходить на них очень многим людям. Всем с вами знакомы точно. Мне кажется, этот тренинг будет полезен тем людям, которые еще не определились с конечным выбором цели, которые стараются достичь, чем возможно найти себя в каких-либо различных областях, которым э, еще не, до... не совсем которые не имеют представления о том, что они хотят вообще от жизни и какими способами и средствами они могут это достичь. Этот тренинг может быть полезен абсолютно всем людям, но в большинстве тем у кого есть проблемы с каким-то выбором, кто не может решить, что ему нужно делать и Подросткам, которые решают, куда пойти, какая, какую профессию выбрать, мне кажется, разные люди, Кому интересно, кто не может определиться с выбором своей профессии, может просто не может определиться с каким-то выбором каких-то вещах.